короля инструментов в неожиданном ракурсе, как короля стилей. Вместе с солистом зрители пройдут путь от шедевров барокко и эпохи романтизма до хитов титанов рока «Куин», «Битлз», «Диэтл», которые прозвучат в неожиданных приложениях. В камерном зале филармонии этим вечером зазвучат рождественские песни, характер и баварские польки. Программу «Рождество в Минске-Слободе» представит Анна Тончина, коллекционер и профессиональный исполнитель настроенных инструментов эпохи Средней Гоби, раннего Ренессанса и Барламка. Специальный гость программы легендарный музыкант Марк Пекарский, выдающийся российский исполнитель на ударных инструментах, педагог, музыкально-общественные дети, композитор и дирижер а в Большом зале консерватории зазвучат упоительные мелодии Иоганна Штрапса. Государственная академическая симфоническая капелла России и дирижер Дмитрий Крюков представят концертное исполнение оперетты «Летучая мышь». Сегодня этой музыке рокоплещет весь мир, и трудно себе представить, что...